Смотрите, представьте такую картинку, да, то есть ваш потенциальный кандидат всегда перед тем, как вы к тем, кому нужно ваше решение, он находится слева. Он грустный, он в себе сомневается, у него нет такого результата, который ему нужен, у него нет тех денег, которые вы можете предоставить благодаря инструменту сетевого маркетинга, либо у него нет фигуры мечты. Благодаря, но они хотят, они хотят, у них есть проблема, вот они грустные, и они хотят получить результат, и они счастливы. Вот видите, точка А и точка Б. И ваша задача понять, из каких нескольких шагов, да, то есть состоит их путь от менее результатов к имению результатов. Сделайте их три, например, шага. Да, то есть вот когда у человека нету фигуры мечты. И человек хочет получить фигуру мечты. Либо человек хочет открыть бизнес, но он не знает, с чего начать. И у человека уже есть бизнес. Какие, в принципе, адекватному человеку нужно пройти три шага для того, чтобы прийти к этому результату? Вот вы начинаете думать об этом. Да? То есть человек думает только вот о, о том, как ему прийти к, к, к тому счастливому концу. И вы пользуетесь этим. Вот представьте эту картинку, сформируйте для себя, вот нарисуйте, заскриньте и подумайте. Какие шаги надо сделать человеку, чтобы перейти из одного состояния в состояние более лучше, чем было, а также показать результаты, которые не могут получить. Вот это очень важно. Да? То есть, и вот ваша задача знать, что нужно вашей аудитории. Да? То есть, вот этих три шага, например, и постоянно их демонстрировать в своем контенте. Каждый шаг можно с разных углов показывать и так далее, результаты показывать. Вот именно это будет вдохновлять человека, выстраивать вместе с вами связи. Вы можете хоть до потери пульса. Вот сейчас очень кардинальный момент, в котором вы, возможно, узнаете себя, почему ваш контент не работает. Вы можете хоть до потери пульса давать какой-то полезный контент и обучающие материалы. Вот ход до потери пульса. Можете пытаться выдавать тонны пользы, но они будут бесполезны, если вы кое-что упускаете. Я говорю сейчас об эмоциях. Очень важно эмпатию выражать. Кто знает, что такое эмпатия? Сочувствие. Давайте я буду более человеческим, а то подумайте меня за умные слова какие-то говорю. Быть Сочувствие проявлять, показывать похожесть. Да, то есть показывать, что у вас тоже трудности, настоящность, вот эту, да, то есть показывать проблемы и боли, да, то есть, что вот человек, когда приходит к вам, например, в посты читать, либо на вашу социальную сеть, и он видит, что вы его понимаете. Нужно эмоции проявлять, страхи показывать, что вы понимаете человека, что вы тоже сталкиваетесь с такими проблемами, с такими страхами, и это нормально, что они не одиноки что у большинства людей такие же проблемы. Все мы проходим такие трудности. Я раньше тоже писал, писал, И все, наверное, там зевали. Я давал супер-мега полезный контент. Но когда нет эмоций, все, все просто <coughs> бесполезно. Поэтому я вначале вам рассказывал свою историю. да, То есть показать, что у меня были такие же трудности, как и у вас. Я и холодные контакты проходил, и список знакомых, что у меня не получалось. Поэтому я пришел в интернет. Да, то есть страхи, разочарования. <къем> Все это я понимаю. Я, наверное, каждую проблему сетевика прошел. Вот. И поэтому очень важно использовать эмоции. Каждый кусочек вашего контента, который вы можете выдать, должен быть не просто сухой выжимкой. Он должен иметь под собой эмоциональную составляющую. Эмоциональную составляющую. История это отличный инструмент для трансляции эмоций. То есть сторителлинг. И не нужно э, учиться каким-то специальным знанием копирайтинга Для того, чтобы выражать вот эти эмоции Решив только вот эту проблему, вы можете все поменять в своей жизни Почему очень важно показывать отзывы, кейсы, истории успеха Где у человека были проблемы и как он благодаря вашему продукту преуспел Брать интервью ваших лидеров, топ-лидеров Где вы вызываете, люди потом смотрят ваше интервью, например, да И вы... Просите вашего лидера, топ-лидера рассказать о себе, а почему он пришел в все маркетинг, с, а, а, с какими трудностями он столкнулся, а какие, а что он получил на выходе. И человек, который слушает, многие люди будут находить себя вот в этих историях. И это будет продавать, вот именно это продает, не маркетинг-план ваш, не цифры. Не сколько ингредиентов в вашем продукте, а результаты, проблемы, которые решает ваш продукт, эмоции. А с какими проблемами вы столкнулись, прежде чем как найти тот шампунь, который вы предлагаете. Волосы выпадали, вы, боже, так настрадались. Копну, вот так вот просто расчесываетесь и вашу ванну просто скидывайте копну. Вы, вы показываете, какие, какой вы страх пережили, что вы боялись. Неужели я останусь без волос? Да, то есть вы искали, вы перепробовали первое, второе, десятое, одиннадцатое. И вы нашли наконец-то то, что восстановило вас вопрос вообще, вот восстановило волос, ну, это, грубо говоря, да, то есть, это вот как это, эти эмоции. И насколько вы счастливы, показывайте до и после, например, какая шевелюра у вас была до вашего шампуня и после. И не обязательно ваши результаты, это результаты могут быть ваших клиентов, клиентов вашей компании, не обязательно ваших клиентов, а у компании, если компания уже не первый год на рынке, у нее куча вот этих историй, отзывов. Вот это продает, понимаете, эмоции. Если их не то ничего продавать не будет.